Привет, друзья! Если вы уже освоили инструменты, начали понимать, как меняется плотность стежковой заливки, осознали, что такое компенсация стягивания и обратное вышивание, то пришла пора освоить самые азы многоцветной вышивки. И сделаем мы это на примере простой бабочки. Как всегда, начало-начал – это определение рабочего поля под нужный размер и загрузка изображения. Прежде чем приступить к созданию файла, задумайтесь и составьте для себя примерный план, в котором опишите, сколько будет цветов в вашем дизайне и в каком порядке эти цвета будут следовать. Если присмотреться к рисунку, то можно выделить три основных цвета. Это черный, синий и бирюзовый, ну плюс жилки на крыльях. Здесь гораздо больше цветов на самом деле, и можно сделать бабочку более полноцветной. Но для урока это не критично. Поняв, как смешивать первые три цвета, вы с легкостью увеличите файл вышивки на еще один-два цвета, сделав тональный переход более плавным. Поскольку бабочка симметрична, то мы сформируем два левых крыла, а затем с помощью функции расположения копий создадим правые крылья. Крылья бабочки мы будем формировать с помощью инструментов замкнутая прямая и замкнутая кривая. Принцип работы этими инструментами был изложен ранее, посему заострять внимание на этом я не буду. Сперва сформируем нижнее левое крыло, а затем верхнее левое. Итак, выбираем инструмент, устанавливаем в заливку шаговое заполнение и заходим в настройки. Обязательно выставляем предварительное вышивание. Плотность уменьшаем до значения 4. Угол стежковой заливки не меняем, зато меняем тип строчки. Величину ступени, а попросту размер стежка, ставим к примеру 5 ну, или 7. А частоту проколов оставляем неизменной. Компенсацию стягивания выставляем 0,2 мм. Кстати, размер стежка я увеличила, чтобы получить что-то среднее между атласной строчкой и шаговым заполнением. Попробуйте создать простые объекты с величиной ступени 5, 6, 7 и 8 миллиметра. Вышить их и посмотреть, как это будет выглядеть. Первые два объекта созданы. Собственно, рисунок мне больше уже не нужен, поэтому я его отключу отображение и буду ориентироваться на свой вкус и цвет. Для начала я поверну объекты против часовой стрелки, выравнивая их положение относительно вертикальной оси. Снова выбираем инструмент «Замкнутая прямая». Меняем цветовое значение. Mm -hmm. И снова заходим в настройки. Убираем обратное вышивание. Значение плотности выставляем равным 3. Компенсацию вставляем 2. И формируем следующие два объекта. Поскольку эти два объекта не пересекаются, то порядок их исследования не так важен. Я люблю, когда все вышивается сверху вниз, слева направо. Поэтому создам сперва верхнее левое крыло, а затем левое нижнее. Отсутствие обратного вышивания, меньшая плотность, одинаковый угол наклона стежковой заливки, а также тип строчки беспереходного стежка. Все эти параметры помогут объекту верхнему провалиться в стежки нижнего черного. Но этого недостаточно. И чтобы усугубить, добавим дополнительный эффект ворсистый край с выставленным параметром 4 мм. Кстати, если вам тяжело работать с темными объектами, поменяйте цвет. Вернуться к желаемой палитре вы сможете в любой момент времени. Создадим еще два подобных объекта, изменив их плотность на значение 2 и окрасив в контрастный цвет. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A. Выделить все. На панели начала выберите расположение копий вертикальное зеркальное. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и разместите крылья относительно друг друга на желаемом расстоянии. Кликните левой клавишей мыши. Копии созданы. Теперь необходимо вмешаться в порядок вышивания. На панели «Порядок вышивания» выберите первый объект и перейдите в режим «Выбрать точки входа-выхода». В случае с черными объектами можно ничего не менять. Программа автоматически сформировала точки так, чтобы свести паротяжки на «Нет». А вот в случае розовых и бирюзовых объектов необходимо выставить точки начала и конца по разные стороны от объекта, так чтобы устранить видимую прострочку под неплотной стежковой заливкой. Но а со своей стороны я еще внесу изменения в порядок вышивания розовых и бирюзовых крыльев. Сперва выштутся верхние, потом в нижние. Но вы можете оставить так, как есть. Это не критично. Просто мне нравится именно такой порядок. У правых объектов, созданных копированием с отображением, поменялась ориентация ворсистого края. На панели «Список объектов» выделите их и нажмите комбинацию клавиш Ctrl-W. Откроется окно «Свойств выбранных объектов». Внесите изменения в настройки «Ворсистый край». Ну вот, самое долгое и сложное я объяснила. Теперь с помощью инструмента «Изогнутый блок» создаем туловище. Цвет туловища на ваше усмотрение. Заливку предлагаю сделать атласную строчку. А затем с помощью инструмента «Незамкнутая кривая» создадим строчку. Я специально выбрала инструмент «Незамкнутая кривая» и создаю точку я нарочито неровно и неаккуратно. Мне нравится такая строчка. Она придает вышивке оттенок ручной и позволяет не страдать по поводу убежавшего контура, ну, если произошло стягивание. В данной вышивке это допустимо. Вторую часть контура я также, как и с предыдущими объектами, создам с помощью копирования и отображения. Всем хорошего дня и удачной вышивки!